A dream, baby. A dream. So... Аптечку брось на пол! No! <laughs> Ты чучел! А, тут заперто, да? Ну, погнали дальше. Так, все, я открыл, поехали. Uh, Уже близко куда? А, к домику. Блядь, не пой Пожалуйста Ч это такое? Мне надо идти туда? Или не Что надо? I've... I've before, sure. Да, да, я помню Мы это где-то в начале видели Эту хероту Фак, в скобочках, черт Личный перевод Ух ты же ни это что за флаг, я даже не знаю. Welcome. We'll be... um, По-французски? We Welcome to the end of the world. Добро пожаловать в конец мира. А, на край света ну, прикольно чем я сразу это да да я я уже профессионал в этой всей хероте я сначала все разведаю посмотрю аккуратненько тихонечко О, спички не прогадал а у меня эта лампа что с ней Ей плохо а в ней типа топлива нету да как ее заряжать Может, тут будет какое-то масло или что? Что, что? что это вообще такое за лампа? Может, керосиновая типа? <клево> <клево> <клево> а что это вообще? Что это за баррикады? От кого они защищались-то? Какой вообще ну здравомыслящий человек может об этом вот убиться? Мы были здесь. Ух ёб твою мать! Слышь ты. ты либо не всп... не в принципе ничего, либо не говори мне такие вещи. Что такое? Я могу там найти керосинчик? Че? Что это? Почему я должен разбираться, как этим управлять? О, ключ. О, ёпта. Здравствуйте, молодой чемодан. Как дела? Походу, все не очень. А зачем мне пушка вот эта вот, которой нельзя стрелять? Есть инфа? охренеть конечно а ты можешь чуть помедленнее разворачиваться как выйти отсюда короче дайте мне вы я не могу выйти а мне клаустрофобия началась так короче ладно видимо там ничего нету а откуда звук отсюда он типа выжил или что я думал он все бы я Так О, еще спички Блин, спички я так вообще обожаю собирать А что, А, дочечка О, да, кстати, угадал, что здесь ну, Как добраться-то? А что? Че это такое? Масло... А, во, масло для лампы, ну. За... Конечно, заправляем. Шесть спичек. Some... Ты что-то орешь-то, доктор? Расслабься. Сейчас я подойду, подожди. Надо же спички talking, тут... Собрать. Как без спичек-то, сам понимаешь. И что ты орешь? Что, неадекватная, что ли? Орёт она. Что ты орёшь? Ты можешь объяснить мне? Мне показалось? Очень, сука, надеюсь, что мне показалось. Блять, это что? А это ничего. Ха, -ха, ха Есть что поджечь, пожалуйста? Кухня? Давай похаваем. Не стоит сейчас есть, да? А попить не стоит? Фу. Ладно, пойдем дальше Еще спичку заюзаю Мне со спичками как-то спокойнее О, арбалет, нихера себе Блять! Тихо-тихо-тихо Зачиль, подруга, все нормально Лебедка? Зачем мне лебедка? А, я вот эту хероту испугался, да, маленькую? Ведь чё такое? Заклинило на а Ну ладно, пойдем на сад. Я не прочитал, что она дальше сказала, если честно. Очередная закрывшаяся дверь. А чё, подсвечников нет? В смысле подсвечники есть, а свечек нет? Кайф супер о спички поехали дальше так короче ладно давай так пока походим блять это кто нахуй какие чудовища держитесь от них подальше какие чудовища в чем мне рассказывать не хочу все я не пойду почему я должен идти Блять, да замолчи ты! Да сука, вы уверены, что я должен идти, а? Чё так впадло? Ладно, чем быстрее пройду, короче, тем меньше мне будет страшно, правильно же? Дверь закрываем нахер, я это уже проходил. Так. И чё? Подушечки. А, эта подушка катится. Я думаю, кто, кто со мной тут? Это что такое? Бесполезная херня, я правильно понимаю? Опа! Да выдвинись ты! Маслом можно заправлять лампу. Замечательно! И все, я сюда пришел только для... Ну, за маслом? Че это такое? Племени Кел Ханан верят в покровительные ЦУ. Хотя, точнее, будет сказать богиню. Женщину сером, что блуждает в пустыне, и оберегает их народ от духа смертности. Вообще похер. Неинтересно. Но интересно другое. Зачем мне дали эту информацию? А может это вот эта вот богиня носилась как конченая? Ну, ну вряд ли уже, правильно? Так. Кепка. Это что? Пыль и песок, сухая пустыня. Я в грезах своих... Э, пошел нахер, короче. Не буду я читать тебя. Ага. Кто трогает? Тут рыгал я слышал, меня не проведешь. Чуть тебя так трясет-то. Блять, она рядом, да? Или что, что происходит? Вот свет тебе. Можешь проверить пузика? Что там с пузиком? Все четко с пузиком. А, пузика у меня успокаивает, походу. Что это лежит там черное? Надеюсь, это не прожина. Блять. Это же. Ну, я уронил, правильно? Лампа, лампа, лампа. Обязательно втыкаем лампочку. И смотрим, что тут у нас есть. Каска. И херня какая-то. это что? Мамочка, поговори с папой за меня. Прошу, он не отвечает на мои письма. Мне здесь не место. Это жестокий край. Люди здесь жестокие. Я умоляю тебя, я умоляю его. Я что угодно сделаю, чтобы загладить свою вину. Если он не скатился, спроси его. Ой, если он не жарится... М мать ее. ничего себе, мать ее. молодой человек. Тихо, тихо, да что ж тебе так это? колдоебит то. Ладно, что погнали. Ну там эта херта ходит, но я не хочу туда. А где он был? Что это? Записька. Так, пружинный рычаг, станина, токарность. Надежная станина, верстак. Чё, на каком языке это вообще? Так, короче, давай масочка заюзаем или бедочку вставим, правильно? Правильно. А куда я поехал? А мне наверх. А куда мне? What the fuck? из this? Что мне делать-то я не врубаюсь? Наверх ехать? А почему она не хочет наверх дальше ехать? Ну, и что? Подожди-ка, может я что-то не так прочитал? Пружинный рычаг Станина Токарный сверлильный станок Надежная станина. Что такое станина? Я вообще в душе не чаю. А, у меня закончились пищечки, да, мои любимые. Ну, это довольно печально, если честно. Что такое станина? Блин, как глупым вообще вот таким вот играть в игры. Я вот не знаю, что такое станина. Что мне искать? Какую станину? Знаю, что такое станина? что такое станина, не знаю. Это что такое? А? Это что такое? Доктор Антон Мед Мед Мед Мед Мед Медсир. Врач, супер. Базель. Короче, я нихера не понял. Да, вроде у ничего. Как? Это что такое? Чем он пьет или что? Что он делает? Зачем тут -то... всякие доски лежат? Ну, я здесь был. Че? А я дверь за собой закрывал, разве? Короче, Лан забыли. Закрывал, так закрывал. Опа. Да что такое? Что это за записочки? Блять, что это? Я же не один слышал эту херню ну, кита -то лапки топали Что это я вообще в душе не чаю что это такое это лампа джина О, а, ясно. Зачем мне лампы? Ну, короче, ладно, давай прочитаем. Что это такое? Задержка поставок неприемлема. Немедленно выслать... <смех> что это? Подожди-ка. Докладываю гибели Лек-Э, Дюге, ТЧК, подозреваю местных повстанцев, ТЧК, Форт. Точка. А, точка, может, докладываю гибели. Аж Лек что такое? Короче, я думал, что я умный, но на самом деле тупой. Много погибших. Точка. Что это такое? А, это каска. А я могу на себя каску надеть? Куда мне идти? Я нашел какой-то ключ. Он какой-то бесполезный, он ничего мне не дал. Здесь я был в самом начале, да? Да, мне как-то сюда надо. Блять. А, во, я еще здесь не был, да? Тут какой-то монстр шляется. Так, и фрит. не понял гуль самый простой джин так и чё это гуль на меня охотится или чё хотив глаз Блин, можно подсказку что делать, пожалуйста, я не могу понять. Сраные стулья. Это я где? Надо как можно больше света сделать всегда, да? Так, это что у нас тут такое? А тут я был. А тут я был. О, спички. Спички это всегда уважаемо. Кайф стул. Короче, ну я походу тупой, ну что поделаешь. Давай быстренько, быстренько. Лебедка не хочет меня поднимать на каких-то основаниях. Давай еще раз. Пружинный рычаг. Ты че? Мышь вращать. Так вези меня, вези меня такси. Почему он не хочет вести меня? А -а, а, а, я тупой, оказывается. Не может быть. Я понял, зачем тут деревяшки. Выпусти меня. Надо сделать, типа... Да чтоб тебе... Все? Тихо-тихо-тихо. Нет, еще не все, походу. Так, ребят, продолжаем. Ну, я понял, что здесь надо деревяшки, типа, сделать. А станина, это, видимо, пол. Тут была деревяшка или нет? Блять, а я не помню, была тут деревяшка или нет. А это, случайно, не подойдет? Видимо, нет. Так, ладно, погнали дальше с деревяшками. Тут была деревяшка вроде, нет? Да, что ж такое-то? Не, ни хера не было. <coughs> ну все, чиль давай. Ага, и погнали дальше. Так, может быть тут была деревяшка? Ни хера, да? А здесь... И здесь не было. Здорово как. А здесь была деревяшка? Я помню, где точно была деревяшка. Это где-то в центре комнаты. А здесь? Здесь тоже не деревяшки? Может вот эту вырвать одну? Нельзя, да? Ёпь, нельзя, так нельзя Я человек простой А здесь где была? Что-то у меня сам трабл с, э, с этим с Как она называется? С памятью А, вот она Так, берем Да достань то ее О, и погнали Интересно, я вообще, ну, сейчас правильно хоть делаю это все? Да тащи ты деревяшку! Так, короче, надо чуть почилить рядом с этим, со свечкой. Поехали. Сука, она отцепилась. Да дайте поиграть, алло. Сраная деревяшка. А сколько мне их сюда вставить-то надо? Короче, давай здесь свет замутим. Как она должна вставляться? Что, типа... А, может вот так? Ну-ка, подожди-ка. Поехали. О! А -а -а! Все работает. Тихо-тихо-тихо. <смех> <смех> <смех> блять, блять, блять, блять, блять. Не-не-не. Ну, ладно, чего ты. Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, продолжение вы увидите в следующей серии, всем спасибо, всем пока.